YouTube добавил новые данные в раздел ⁇ Аналитика в творческой студии ⁇ чтобы авторы могли лучше понимать, как пользователи взаимодействуют с их контентом. Среди основных изменений ⁇ больше данных от спонсоров, больше данных в мобильном приложении ⁇ Аналитики ⁇ обновленная страница ⁇ Обзор ⁇ данные по изменениям дохода, показатели вовлеченности по записям в сообществе. Эти данные появились в разделе ⁇ Аудитория ⁇ Теперь авторы смогут видеть, как изменялось общее число таких подписчиков со временем. YouTube также позволяет отслеживать ежедневные изменения в общем числе спонсоров, а также в активных, приобретенных и отказавшихся от спонсорства пользователей. Это обновление включает две новые карточки, которые раньше были доступны только на десктопах, другие каналы, которые смотрят ваши зрители, и другие видео, интересные вашим зрителям. По клику на карточку YouTube покажет список из 15 каналов или видео с более подробной информацией. Разработчики обновили обзорную страницу в YouTube-аналитике на десктопах. Теперь она дает более четкое представление об эффективности видео. В разделе «Аналитика» также появилось больше данных об изменениях в доходах. Если доход увеличивается или уменьшается из-за того, что аудитория канала переходит в страну с более высокой или низкой ценой за 1000 показов, YouTube теперь сообщит об этом. Если доход канала снижается, поскольку большая часть аудитории приходится на страну с низкой CPM, то автор будет знать, что это не связано с качеством контента. Эти данные будут доступны и на десктопах, и на мобильных устройствах. Новая карточка на вкладке взаимодействия покажет, сколько голосов и лайков получили самые популярные записи за последние 28 дней. Авторы также смогут фильтровать эти данные по типу записей. Следите за новостями YouTube вместе с нами. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!